В последнее время часто случаются странные события, когда человек, с которым вы общаетесь, встречаетесь, вдруг внезапно считает, перестает отвечать на сообщения, а еще лучше, если вообще блокирует вас в соцсетях. И все это непонятно, с какого перепугу. Ну, если, конечно, вы не ругались, не ссорились и так далее. Существует пять основных структур личности, по которым Будет легче понять причину странного поведения вашего человека. Ну, не всегда же это вызвано появлением кого-то третьего в отношениях. В этом видео я расскажу о человеке с жесткой структурой характера или ригидной структурой личности. Обычно в детстве такой человек испытывал неприятие со стороны родителя противоположного пола. А ребенок переживал это как предательство любви в целом, потому что эротическое удовольствие, сексуальность и любовь для маленького ребенка на уровне души воспринимается как одно и то же чувство. И чтобы компенсировать это отторжение, у ребенка подсознательно сформировался инстинкт контроля, то есть подавления или сдерживания совершенно любых чувств, которые он вообще будет когда-либо испытывать на протяжении жизни, включая боль, гнев, ну, все, что с этим связано, а также чувство любви и другие хорошие чувства. То есть человек заранее боится, что еще толком не сформировавшиеся отношения по какой-либо причине прервутся, основываясь на опыте прошлых отношений с совершенно другим человеком, другими людьми. Прервать отношения для этого человека страшно, потому что это означает снова выпустить на волю все эти чувства. Таким образом, он не будет напрямую говорить вам о том, что чувствует, чего хочет, а будет манипулировать, чтобы получить то, что он хочет. Такое поведение связано с паническим страхом любви. Отказаться от интимных отношений он же не может, Ему кажется, что если он озвучит свои чувства и проявит свои действия, то будет выглядеть как идиот, то есть глупо. Он не понимает, что он просто выносит мозг женщине и что далеко не все будут терпеть такое поведение. Потому что если вы не психолог, то выглядит и ощущается это, как будто ему абсолютно простите на вас насрать. Такой человек очень привязан к физическому миру, физические ценности для него стоят на первом, втором и третьем месте. Ну а потом уже можно, потом ну, что-нибудь еще так, как бы, между прочим. Такие люди чистолюбивые, им присуща конкурентная агрессия. То есть, если он увидит, что у вас есть выбор, или что вокруг вас вьется кучка мужиков, то это его спровоцирует активнее как-то сражаться за место под солнцем. Вообще, это люди, которые за своего глубокого страха полюбить придерживаются определенного внутреннего принципа. Что-то типа «я знаю, что такое, когда тебя предают», «я знаю, что такое боль и быть уязвимым», «и это надо избегать любой ценой». Он ужасно боится испытать эти ощущения, и поэтому… У него высокая степень внешнего контроля и сильное отождествление с физической реальностью, ну, то есть материальными ценностями. Такие люди, как правило, боятся э, непроизвольных внутренних процессов, которым они не могут дать определение и которые не тешат их эго, так как эти процессы вызывают в них определенные чувства, которые они не в состоянии контролировать. Тем самым это не доставляет им удовольствия и не приносит никакой выгоды. То есть внутреннее «я» человека ограждено стеной от излияний и вливания чувств. Сексом такой человек занимается без проявления особой чувственности, если он вообще проявляет какую-либо чувственность. И сдерживая свои чувства и эмоции, то есть подавляя их его желание получать любовь и чувственный секс от других, только усиливается. Человек будет требовать любви и чувственности от вас, но при этом не будет отвечать вам тем же. Он будет пытаться обмануть ваш мозг, используя соблазняющие квалификаторы речи. Это когда он будет менять интонацию, говорить шепотом, замедлять темп речи, что-то может повторять за вами, начинать говорить что-то одно, не договаривать, делать паузу и менять мысль. При этом он может прикасаться к вам. В общем, потом у вас будет полное ощущение того, что человек вам чуть ли не в любви признался в то время, как он даже не намекнул на это. Но здесь надо учесть одну вещь, что в отличие от нарциссов, он может манипулировать неосознанно. Вообще все его уловки и странное поведение происходят, потому что для него, в первую очередь, важно обезопасить себя, оградить себя от чувств, которые он не сможет контролировать. И если вы поддаетесь его манипуляциям, то автоматически вступаете в сузависимые отношения. И если нет, тогда он начинает с вами конкурировать. Что-то типа кто-кого, кто первый займет место в начальника. И тут у него включается функция «Я не сдамся». Собственно, и то, и другое — это замкнутый круг. В первую очередь для него. Он постоянно находится в некоем порочном круге, который на самом деле не дает ему того, что он хочет, а хочет он податься своим чувствам, но считает, что они только навредят. И если между вами действительно всплыхнуло истинное чувство любви, в тот момент, когда он это осознает, он начинает борьбу против этого чувства. И это тот самый момент, когда он исчезает и блокирует вас. Он пытается вытеснить это чувство, заменив его на секс с другими женщинами. Но это его не то, что не удовлетворяет, а ему становится хуже от того, что начинает к вам тянуть еще сильнее. Это приводит его к мысли «любой выбор неверен». Он буквально начинает сходить с ума, потому что с ним происходит то, чего он боялся больше всего, он не в состоянии контролировать происходящие с ним психологические процессы. В этот момент начинается трансформация сознания. Человек начинает осознавать, что сдаться это для него будет больно, но и остаться в гордыне не позволит чувства, которые его захватили. Через некоторое время его ниши или теневое «я» проявится в сознании, и он начнет мысленно говорить себе «я не буду любить, это больно, я не хочу, не хочу, чтобы мне было больно, зачем мне это вообще все надо». На этой стадии он осознанно признает для себя, что боится любви, но все еще э, будет продолжать видеть в любви угрозу для себя, то есть не, не будет видеть никакого решения этой проблемы. Ну и вот тут начинается самое интересное, это переломный момент, своеобразная борьба ангела с дьяволом. Если он дальше продолжит работать со своим сознанием, то в итоге приходит к сознанию Высшего Я и разрешает себе любить. Он становится наполненным внутренне, его жизнь приобретает смысл, и мысленно он наконец-то заявляет себе «Я люблю, я разрешаю себе любить». Человеку с жесткой структурой Личности необходимо открыть эти центры чувств и позволить своим чувствам течь и быть видимыми другим людям. Ему нужно научиться делиться своими чувствами, какими бы они ни были. Это снимает блоки. Все блоки, которые вообще у него происходят в жизни, связаны именно с паническим страхом любви абсолютно во всех сферах. И убрав этот блок, это позволит ему, ему его натуральным энергиям свободно входить, наполнять его и затем давать в мир уникальность своего высшего Я. Потому что настоящая сущность такого человека таит в себе много интересного, он любит приключения на самом деле, он страстный и может давать эту любовь, то есть он может ее проявлять, если уберет этот страх. Он будет вдохновлять других людей своей любовью, страстью к жизни. Я понимаю, в это трудно поверить, но тем не менее, убрав этот блок, это будет совершенно другой человек. Освобождается его врожденная черта лидера, не манипулятора и не на лидера. То есть, если, допустим, у него какие-то проблемы с устройством на работу в профессии, который хотел, то... Брав этот блок, это позволяет ему ну, очень быстро освоить абсолютно любую профессию, которую он хочет. И начинают проявляться его творческие способности, потому что они начинают проявляться, и он начинает их проявлять. То есть он не скрывает этого, потому что страх убрал любви, и э, тем самым убираются все другие страхи которые в нем присутствуют то есть человек начинает полноценно наслаждаться жизнью но может к сожалению случиться и так что страх его кажется сильнее и он остановится на проявлении своего низшего я тем самым окончательно превращая свою жизнь в полный полнейший кошмар он продолжит борьбу с ветряными мельницами, пытаясь избежать некую мифическую боль, которая, как он думает, непременно ждет его в будущем. При этом испытывая совершенно реальную и к этому моменту уже невероятную боль в настоящем. Ну вот, как-то так. Надеюсь, эта информация помогла, поможет кому-то понять поведение вашего человека. Жмите лайк и в следующем видео я вам расскажу про а, людей с шизоидной структурой характера.